Лена, Лена, пошел. Ждешь сразу туда-туда. Да. И что? Не хочу, нет. Это ожидаемо. Хочу, да, снизу аперкот прямо вот сюда. Так, прям одной рукой. Так, там, падай прям. Вот, ножки. Будут ноги узко стоять, не сможешь, да. Туда-туда, прям, вниз. Два туда. А что не пробило, а? Да, прямо. Посмотри, давай я тебе покажу. Смотри. Смотри. Смотри. Да, там. Здесь не встаю ничего. У уходи. Жарила. вот блин. За мной разморачивается, чтобы достать. Развернешь. Стараешься? Все как раз, видишь, тут все и ждут, чтобы посмотреть. Вот ты когда... Уходишь, вот ты делаешь левый левой. Делай под подруг, Сонечка ты опять ли вот это Чуть туда. пошла, вот все и ждут что все потеряли пройти и ждут что это будет сбоку либо прямой через руку и тут идет защита. а ты пробиваешь апперкот. о поняла, прям не выпрямляюсь прям кулаком туда толкнуть. побыстрее давай, та та та, ну ну туда бей не стесняйся Молоком прям, давай. Начинаешь плечами и стаешь, потому что у тебя плечо правое. Смотри, ты раз, раз, оно за сзади. Здесь не ноги, здесь ты начинаешь вращаться плечами, оно выходит, видишь, на линию фронтальную, и тут подтолкнуться ногами. Если ты начнешь вот это, танк крутиться все и потеряешь саму инерцию, у тебя левая рука уйдет. Пока твоя левая там, тебя не бьют. Понимаешь? Почему и тут опять смена... Вот что вот здесь смена плечей, то есть пока ты не забрала руку, ударила, и падаешь, ты выкидываешь первый удар, и сразу делаешь движение вниз. У тебя сдвоенный удар получается, а не повторный. и вниз, и тут вот эта смена произошла. Смена плечей, смена кулаков, пока твой кулак там тебя не бьют. Дальше, дальше, давай, давай, плечами. Дальше туда, разворачивай плечо правое. Во, вот туда. Вот она стоит, да. Understand? А дальше что можно? И левый сбоку. Зачем назад-то? Та-тан, та-дан! Туда. Да, поехала. Левый сбоку, сбоку тут. Оп, где? Вот сюда, пошла. А где вторая? Почему забрала опять руку? Страшно. А? Страшно. Страшно. Страшно. тренера ударить, Страшно. правильно. Шагом! Все, ребят, снимаем тапки и на ковер. Тянемся, катаемся. Давай еще раз прямой, правый, э, по флатуру самой. Здание, не крутись. Видишь, что здесь левый не крутится. Что здесь? Что здесь? -то. У тебя все движение два раза силует, а нога срабатывает. Раз, раз, вот ты была, все, и здесь ты пробиваешь. Ты уже при вот этом движении, дай руку, ты уже на средней дистанции, ты уже под рукой. Противник в он равно не успевает здесь закрепоститься в защиту руками. И на ударе на двойке, это встречная двойка, ой, вправо под руку, ты тоже не он тоже не успевает ударить, потому что тебе не надо шагать в ноги, Потому что твоя левая рука там. И вот здесь очень важный момент. Пока твоя левая там, он правый не отвечает. Да, он может ответить лев, левой рукой, безусловно. Но опять-таки, при вот этом перевороте плечей, и был бы ответ вправо, проще уходить, потому что правый дольше идет. Да? Здесь короткие удары идут. Но опять, пока твоя левая там, тоже он не бьет. И здесь ты не забираешь руку, а переворачивая плечами, делая как уклон, падения это. У тебя смена кулаков и голова твоя защищается. Плечо сразу встает. Раз. Два. Падаешь. Видишь, у меня нога вышла сама. И здесь тоже же самое. Не по печени. А опять этот апперкос хочу. Остаться прям на этой ноге. Посмотри еще раз. Ра! Извини. Нога туда. И здесь же очень удобно идет это. Вот, давай, вот теперь отвечай мне быстро. Где группировка? Ну почему ты опять мне локти расходятся себе? Да. Удобно? Незаметно? Попробовал. Чего не ударил? А, я правый ответил. Я хитрый. А все равно ты ушла. А, и подруг. Да, да, да, да. Вот, вот, вот, смотри. Так, там. Вот она ты. Во, во-во-во. Туда, упасть только надо плечики. Давай. О, молодец. Удобно. Не крути сейчас ногами. Попробуй не крутить. Но посмотри, справа ты падая плечами, нога должна отпуститься. Твоя была. Не крути ее. Посмотри. Раз. Падаешь плечами, за, за тобой идет нога. А, дорогая, ты убираешь руку правую. Вперед и вниз, падай. О! Удобно? Да. да. Побыстрее. Да. Левое плечо. Нет, нет, нет. Торолпишься. Бей. Закатываю правое плечо. Да. Во, не крути ноги. Останься прям рукой удар. Побыстрее получится. Очень хорошо, но ну, правая рука уходит. Так, там, где группировка? Во! Во! Вот она сделала. Молодец. Где интересно? Фух. А что? Ну. Концепция, да. Проста. И неотвратима. В любом случае. А это как атака-вызов. Вы напрягаете противника. Вы можете. Сонь, вот тоже иди сюда. Быстрее. Вот даже применимо а, в боевой ситуации, как спрятать само это движение можно, да? То есть вы приучаете человека, что вы атака-вызов. Кинули к руку. Танк отвечает тебе левый. Оба ждет, да? пробил. То есть само собой, само собой, что вы, спасибо, что вы это движение само прячете, вы приучаете противника какому-то, вы смотрите, во-первых, как он реагирует на это движение. И, ну да, основной момент здесь как раз заключается в том, что вы не забираете руку. Смена вот этих плечей, кулаков позволяет вам, что противник не бьет вас между ударами. Переворот плечей, смена кулаков. Кулаки идят, когда фронтально, все равно идут по диагонали. И в боевой стойке они идут по диагонали. И происходит, что на ударе они защищают вас. Ну, группировка вот эти плечи, ну, для серийной работы, да, это можно использовать. Конечно, можно ударить и так, почему нет. Бан. Бан. Тоже ударное действие, но это одиночные удары. Одиночные, сильные где-то, мощные там, ногой, замах, но их видно. А мы говорим о быстрых скоростных ударах на, с выходом на какое-то акцентированное действие. Здесь динамика движения возникает, чтобы вы не останавливаетесь. Раз-два-три выход, то есть акцент на третье движение. Раз-два-три. Ацент третье, вы разгоняете свою массу. Вот такой интересный момент. И к тому же, когда вы уходите справа, противник в любом случае ждет что? Снизу, сбоку движение, а тут между рук возникает. Вы ушли сюда, он также ожидает где-то снизу, сбоку. А тут апперкот. Как интересный вариант. Пробуйте, пользуйтесь.